Моя выплата успешно подтверждена. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в Свпр кошелек. Друзья, как мы видим, деньги мне поступили плюс семь рублей семьдесят семь копеек. Друзья, проект платит. Получается, сейчас мой заработок за 16 минут составляет 1512 рублей, а каждые восемь минут я получаю по семьсот семьдесят рублей восемьдесят копеек.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 И в этом же видео я проверю проект на выплату, так как начисление по вкладам каждые 8 минут. Если вам интересен стабильный заработок в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Друзья, вот так выглядит главная страница компании Startup Star. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, сегодня я буду инвестировать 18 тысяч рублей. Заработок каждые 8 минут у меня составит 775 рублей 80 копеек. А общая сумма заработка составит 139 860 рублей. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании. У участников на данный момент 406 человек, проинвестировано более 350 тысяч рублей. Компания принимает популярные платежные системы – Payer, Kiwi, PerfectMoney, YoMoney, карты и криптовалюту. Друзья, также в этом проекте мы можем зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, 6 уровней в глубину. Здесь вы можете прочитать поподробнее, как повысить свой статус. Ну а я сейчас перейду в свой личный кабинет. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Но давайте я перейду во вкладку «Пополнить». Здесь мы сможем зарабатывать с вложениями на 8 тарифных планах от 200% до 760%. Срок действия депозита 24 часа, 30 часов, 35 часов, 40 часов, 50 часов, 60 часов, 67 часов и 72 часа. Начисление прибыли каждые 8 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Ну а сейчас давайте я создам свой первый депозит. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть семьсот процентов за 24 часа. Начисление прибыли каждые восемь минут. Платежную систему я выбираю. Пр. инвестирую я восемнадцать тысяч рублей. Прибыль через 24 часа у меня составит сто тридцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей. А каждые восемь минут я буду получать по 775 семьдесят рублей. Друзья, сейчас 18 тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, я успешно пополнила свой баланс. Давайте я перейду в свои депозиты. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 18 тысяч рублей успешно открыт. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, прошло 16 минут, по моему депозиту прошло два начисления. Прибыль на данный момент у меня составляет 1512 рублей. Давайте сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю ПР, сумма для выплаты 1512 рублей. Моя выплата успешно подтверждена. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в СВПР кошелек. Друзья, как мы видим, деньги мне поступили плюс 1497 рублей 77 копеек. Руб. Друзья, проект платит. Получается, сейчас мой заработок за 16 минут составляет 1512 рублей. А каждые 8 минут я получаю по 775 рублей 80 копеек. Руб.